Здравствуйте, и вот пришло время укрывать виноград. Сегодня утром маленечко снежок срывался, температура ночью где-то минус 2 было, но уже, она надеюсь, так около недели, минус 2. Итак, заводим в эту сторону с напуском, я где-то полметра делаю, что потом, когда будут морозы, ниже 10 морозов опустится температура. Я вот так все это прикрываю, ложу тут кирпич и все. А сейчас мы просто делаем шатер Я не буду разговаривать Потому что шуршание мешает разговору И так только наблюдаем Придется еще подворачивать Ну ничего, будем подворачивать так. Ту сторону мы будем засыпать землей Вот это все выглядит укрытие Вот так оно Конечно, картонки не широкие Лучше брать 40 см, 40-45 см Это самое нормальное Но зависимости, конечно, от размера куста Кусы обрезаны не сильно большие, и поэтому их достаточно. Продолжаем укрытие. Ну вот и все. Данное укрытие готово к зимовке. Когда будут морозы ниже 10 градусов, я вот это все вот так закрою. Кирпичом придавлю, и достаточно. С торца закрою еще хвойным лапником. И все на этом. Вот так он выглядит, шатерчик этот. Вот так все это укрыто мне уже. Ну вот и все. А сейчас хочу показать как можно данное укрытие закрепить и на деревянные бруски. меня в данном случае это обыкновенный кругляк, сосна в данном случае. Вот берем вот так, вот такие штырёшки для этого понадобятся в я заточил, чтобы они не расширяли почву, в зависимости от твердости почвы. У меня она чернозе, тугая и поэтому мне достаточно 30 сантиметров, чтобы они хорошо держались. Беру штырёк, здесь только мы делаем крючок небольшой, чтобы он не порвал данное покрытие и забиваем его Все, забили и так оно будет отлично держаться, очень крепко держится потому что если у кого виноградник на дачах или что то конечно металл просто его сворует там он не улежится долго, а деревянный я думаю никому оно не понадобится А так закрепили и надежно оно держится, не надо обваловки делать, ничего Можно и таким способом, а можно и землю обваливать, кто как хочет Но такой способ я для чего это делаю, если будет жарко мне всегда можно будет снять крючки и данное покрывало это развернуть и освободить от того тепла, который будет внутри находиться, чтобы проветривались больше виноградные лозы.